Ну что ж, дорогие друзья, обратите внимание, сейчас я вам хочу продемонстрировать наш биоэнергомассажер нового поколения. Он быстро проникает в тело и абсолютно uh, безопасен для организма. Конечно же, в себе он также, как и предыдущая версия биоэнергомассажера, сохраняет основные функции. Но здесь есть еще одна очень интересная функция, которая всем, я уверен, очень интересна. 那超зум的探头, 它可以起到, Здесь используется новая технологическая разработка, именно ультразвуковая насадка для косметического ухода. Итак, 呃, чем же обладает 呃, ультразвуковая насадка, я сейчас вам поведаю в дальнейшем. 我们先来看一下, 我们的新款听众, Давайте для начала мы обратим внимание на то, 呃, какой дизайн разработан для биоэнергомассажёра нового поколения? Он очень высокий. Обратите внимание, что даже один внешний вид очень презентабельный. Теперь давайте посмотрим, что же у нас есть внутри. же, что у нас есть внутри. Обратите внимание, что а, здесь а, отличительная особенность от биоэнергомассажера би -би а, прошлого типа также заключается в том, что здесь больше места свободного, куда вы можете а, устанавливать, также ложить различного рода а, предметы. Обратите внимание, что также а, зарядный провод, он а, абсолютно такой же, как и а, используется для ноутбуков провода, то есть очень безопасный. Итак, с левой стороны а, находится разъем для а, подключения к электросети. С правой стороны от вас а, находится разъем для подключения портативного зарядного переносного устройства. Поэтому неважно, где вы будете находиться, да, если вы не в домашних условиях, на природе и так далее, теперь не нужно переживать, где искать розетку. Обратите также внимание на панель. Данная панель является сенсорной. Итак, здесь кнопка включения биоэнергомассажера. Посмотрите сначала на саму панель. С нижней стороны мы видим три выступа для подключения. Эти выступы для подключения токопроводящих перчаток и накладок. 那我们的这个插孔啊，它是比以前是更安全，它可以插完之后，我们用给它拧上就可以了。Также обращаю ваше внимание на то, что сейчас провода подключаются более безопасно после того, как вы его подключаете, можно также и закрепить его。那现在这个是超声波探头的插孔。Также обратите внимание на еще один выступающий электрод выступ。好，现在我们开始重新看一下。 Итак, он предназначен для подключения ультразвуковой насадки. Давайте мы сейчас вам также продемонстрировать. Включаем сначала биоэнергомассажер, далее мы запускаем. Обратите внимание, идет зеленая шкала. Это говорит о том, что биоэнергомассажер начал свою работу. Ниже располагается кнопка паузы. То есть, когда мы на него нажали, биоэнергомассажер останавливает свою работу. Еще раз нажали, начинает возобновлять. Посередине также расположены кнопки, регулирующие интенсивность. С правой стороны в верхнем углу располагается панель для времени. Ну а с правой стороны в верхнем углу располагаются также э, два режима, которые мы должны с вами знать. Обратите внимание, что верхняя кнопка, на ней нарисованы римские цифры 1 и 2. Они как раз таки предназначены для функциональности токопроводящих перчаток и накладок. 手套的1和2 它的檔位是和以前一樣 從1檔到99檔 То есть, после подключения перчаток и накладок мы также можем как и на Bi-Energo Massager прошлого типа регулировать интенсивность плюсом и минусом 那我們再來看 S- Но здесь также еще ниже добавлена одна функциональная кнопка с буквой S английской 我們按一下 S- 就是我們超聲波探頭它的一個作用 Когда мы нажимаем на данную кнопку она а, включает режим для ультразвуковой насадки. Ультразвуковая насадка имеет а, три уровня мощности, самое большое это третий уровень. Также имеется вот обратите внимание такой красивый дизайнерский а, пульт для управления. пульт для Пульт используется для регуляции для регулирования перчаток и накладок. Также интенсивность, время и режим. Режим один или два для перчаток и накладок. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы также с вами хотим поближе познакомиться с новой ультразвуковой насадкой. Так, для начала мы подключим ее, а поставим на третий уровень ее деятельности. 那我们可以怎么来看你朋友没工作？我们可以放在耳边，他会有一些震动的声音。Итак, как мы можем понять, начала работать ультразвуковая насадка или нет? Вы можете подвести ее куху, и она начнет издавать какой-нибудь небольшое щебечащее звучание。我们都知道超声波探头啊，它的作用是非常的广泛的。 很多女性懷孕的時候會去做什麼,超中國檢查 我們也都知道了什麼,超中國檢查 我們超中國看到的所有是活化細胞,激活細胞以及腎痛性特別的強 Конечно же, одной из основных функций ультразвуковой насадки является именно восстановление и активация клеток путем сильной проницаемости. Также еще одной функцией является меньшее количество противопоказаний. Помимо всего этого, способствует очищению пор и лучшему усваиванию питательных веществ для кожи. Способствует подтягиванию и формированию красивой формы лица, косметический эффект. Также сокращает поры, осветляет тон кожи, отбеливает и осветляет пигментные пятна, придавая коже упругость. Поэтому это является незаменимым средством для домашнего использования. Но чтобы вы смогли наглядно увидеть его действия, я бы хотела сейчас сделать и продемонстрировать вам один небольшой эксперимент. Итак, сейчас у нас в стакане обычная дистиллированная вода, которую мы в повседневной жизни пьем. Посмотрите, пожалуйста, Я наношу воду на поверхность на сосед, и вы можете видеть, как начинает происходить испарение. Да? Вы можете видеть, как э, вода, начинает постепенно испаряться. Наверняка из вас не только подумали, ой, и она, наверное, вообще очень горячая. Давайте сейчас попросим Ваира потрогать и сказать Итак, я сейчас трогаю Спрашивают меня горячо или нет Не горячо бутон. Ну что ж, многие, конечно же, также сейчас зададутся вопросом В чем же основная функция вот данного небольшого эксперимента как раз таки заключается он в мелкодисперсном распылении. В повседневной жизни, когда мы используем различного рода косметические средства, лосьоны, крема, гели и так далее, они, конечно же, бывают не должного качества и не оказывают такого эффекта на кожу. 我們可以通過超深波碳頭的物化效果 把分子量變小,更容易對我們皮膚手吸收 他們不能在正常上的基礎層<音> Поэтому здесь ультразвук а, производит эффективный резонанс, то есть мелкодисперсное распыление с молекулами воды, так же, как и с молекулами а, воды клеток в организме. А, мы сейчас также вам говорили о том, что происходит активизация клеток и а, их... Восстановление. Давайте еще один эксперимент проведем. Итак, у меня сейчас в руках пиво. Итак, для начала мы нальем пиво в стакан. Сейчас мисс Ван Фан просит меня проверить, настоящее это пиво или нет, говорит Баир. Ты можешь его попробовать, да, чтобы убедиться в этом? Б... Не, не раз пробовал. <laughs> не надо напиваться. Да, на самом деле, друзья, это пиво. Это пиво. Мы <laughs> пиво. Обратите внимание, что пиво в стакане сейчас а, находится в неподвижном состоянии, то есть так же, как и наша кожа. А, если же мы не предпринимаем никаких действий и не воздействуем на нее, то кожа находится в статическом состоянии изнутри. Если воздействуем, то, конечно же, происходят а, изменения. Итак, сейчас я на ультразвуковую насадку нанесу нашу новую разновидность продукции, это гель с фитоэкстрактами. Его можно наносить как на лицо, так и при выполнении обычного сеанса биоэнергорегуляции, то есть наносить на тело. Итак, нанесла его на ультразвуковую насадку, на ее поверхность. Итак, пожалуйста, посмотрите сейчас, что происходит. Вы видите, что сейчас начинает выделяться огромное количество пузырьков в стакане. Итак, опять уберем ультразвуковую насадку, в стакане опять нет никаких действий. Опять подставляем и начинается активное образование пузырьков. Это говорит о том, что внутри пива происходят как раз таки активизации и реакции. В пиве... То есть вода, жидкость в стакане начинает активно танцевать. Такой же процесс происходит не внутри кожных слоев нашего тела. То есть происходит активизация клеток, их активное взаимодействие. Когда мы начинаем активизировать наши клетки, начинаем их восстанавливать, это способствует к высокоэнергетическому состоянию воздействия клеток. При этом происходит восстановление и улучшение циркуляции. Поэтому восстановление и активизация клеток обязательно влечет за собой положительные эффекты. Конечно же, кожа у человека становится моложе. Мы говорили о том, что ультразвуковая насадка способна очищать поры, а также способна выведению токсинов и улучшению впитываемости и обмена веществ. Поэтому сейчас мы также Хотим это продемонстрировать. Итак, у меня сейчас в руках также обычная дистиллированная вода. А в другой бутылочке у меня очищающее молочко, которое я часто использую. Итак, одну каплю мы помещаем в бутылочку. И начинаем ее встрехи. Uh, скажите, пожалуйста, замечаете ли вы, что вода в бутылке стала очень мутной? Для того, чтобы она полностью uh, приняла прежний вид, то есть очистилась, необходимо потратить очень большое количество времени. Давайте еще раз потрешим и посмотрим, что происходит. Вы наверняка видите, что опять-таки да, вот вода а, не изменяет своего цвета. То есть она как стала мутной, так и остается. Видите ли вы, как быстро начинает очищаться вода? 好,我们再来示范一下 давайте еще раз, чтобы вам более наглядно было видно, посмотрим 是不是很,花源比较慢 видите, 是不是很, да, что сейчас вода очень мутная и очень медленно она приходит в прежнее состояние 好,我们再来看 еще раз ее потрясем и посмотрим 很快的水变得特别的清透它可以起到一根是水和被分解的东西很快的分离开了 Обратите внимание, что сейчас данный процесс очищения также воздействует и на наши поры, выводя токсины и освобождая их, усиливая силу впитывания. Поэтому вот такое вот экспериментальное доказательство того, что активизация клеток помогает восстанавливать восстановлению обменных процессов также позволяет улучшить проходимость самих кожных пор итак вот посмотрев такие три интересных эксперимента нам становится очевидно что подобное мелкодисперсное распыление воздействует на молекулы э, воды клеток организма также сильная проницаемость происходит в кожные слои способствуя быстрому очищению пор и выведению токсинов конечно же это все в дальнейшем приводит к лучшему усваиванию питательных веществ ускорению микроциркуляции и обмена веществ то Обратите внимание, что одна всего лишь процедура она приравнивается к десяти сеансам профессионального ухода за лицом. Поэтому а, на протяжении трех месяцев использования такой методики позволяет вернуть а, 5-10 лет молодости. Какой же эффект оказывает ультразвуковая насадка. Давайте еще раз обобщим вышесказанное. Во-первых, улучшается гладкость, влажность, блеск и эластичность кожи. Поры сжимаются и поднимается мышечный тонус лица. Также улучшается состояние, когда проявляются мешки под глазами, а также подтягиваются веки. Уменьшение происходит морщин и складок. Ну и, конечно же, поднятие жировых складок на обеих щеках. Ну что ж, конечно же вы все хотите узнать, как выполнять процедуру в домашних условиях. Дорогие друзья, я вас научу. Если вы то Итак, для начала, конечно же, если на лице имеется косметика, ее необходимо смыть, Короче, потом, не то есть посмотрите, как сейчас, например, это делаю я, сейчас, я для начала я очищаю кожу, Короче, потом, -то, после того, как мы очистили кожу, необходимо обязательно, конечно же, восполнить водный баланс, увлажнить лицо, для этого у нас есть замечательная сыворотка с минералами, которая отлично справляется с данными задачами. Наносим на лицо. Восстановили водный баланс. После того, как мы увлажнили лицо, уже наносим также... Один из видов новой продукции, это активная сыворотка для лица Serum Pro. Сегодня для вас я буду делать процедуру только на половине своего лица. Ну что ж, дорогие друзья, после того, как я аккуратными массажными действиями нанесла, Данную сыворотку на лицо Приступаем к самому интересному К самой процедуре Итак, первый шаг От нижней области подбородка Ведем насадку через область жевательной мускулы К мочке уха Ждем 3 секунды 反复做五次. И делаем таким образом 5 повторений. 呃, данный шаг придает эластичность и подтягивает кожу лица. Обратите внимание, что когда вы выполняете данные действия, они должны быть очень неторопливыми и аккуратными. Далее следующий второй шаг от нижней губы. Мы ведем насадку до области мочки уха. Хорошо, также 3 секунды необходимо подождать, остановиться и так 5 повторений. Делаем 5 раз данный шаг. 第二, Третий шаг, он начинается от уголков губ 到耳中. И доходит до козелка уха, то есть до, до, середины, до середины ушной раковины 也是, Также делаем пять повторений 那接下來是B. Далее прорабатываем а, еще одну область Область щек 耳上. То есть здесь мы начинаем проходить а, уже от ]也是. области крылышек, а, крылышек ноздрей -цов -цов -цов -цов. до а, области а, также точки хаян, то есть височной зоны. Делаем также пять раз. А, Следующий пятый шаг начинается с области внутреннего уголка глаза. И также мы, огибая область а, нашего глаза, доходим до височной зоны, до точки Тхаян. А, данный шаг очень хорошо а, помогает, способствует устранению а, так называемых гусиных лапок, да, то есть именно морщин, и хорошо а, и убирает мешки под глазами также данный шаг выполняется 5 раз далее устанавливаем уже шестой шаг ультразвуковую насадку на межбровную зону и доходим наверх до области волос также делаем 5 повторений Далее мы переходим на начало брови. Также 5 раз. Далее на... Дальше мы проходим на середину брови и на конец брови. Также повторяем данное действие 5 раз. Обратите внимание, что каждый наш шаг имеет свое воздействие. Итак, таким образом мы должны повторять данные действия, но у нас еще есть определенные упражнения. Это комбинированные движения. Начиная с области нижней губы, доходим до угол карта. Поднимаемся до внутреннего уголка глаза Потом, огибая область глаза, поднимаем его до точки тхаян. Это височная зона Таким образом, делаем 5 повторений Еще одно комбинированное действие также начинается с области нижней губы Доходим до а, мочки уха и поднимаем ее наверх, проходя через височную зону к области а, лобных волос. Также повторяем данное действие пять раз. То есть вот эти два последних действия, они как раз таки являются комбинированными. Обратите внимание, что вот данные действия снизу вверх помогают придать упругость коже, подтянуть ее. 啊, у многих людей также возникают складки морщины на межбровной зоне. Что делать? 我們就像这样子, мы можем сначала сделать такие небольшие круговые движения. После этого поднимаем насадку наверх к волосам. На носу, когда мы прорабатываем также области поверхности носа, мы делаем именно круговые движения. Запомните, пожалуйста, что при проработке лица все действия ультразвуковой насадкой производятся снизу вверх но область как раз таки носа и область э, перегородицы носа необходимо делать наоборот сверху вниз но, сделали, после, того, после того как мы сделали процедуру обязательно необходимо также увлажнить лицо используя э, сыворотку с минералом. Делайте вот такими массажными действиями растирания. И после того, как мы нанесли массажную сыворотку на лицо, обязательно необходимо использовать маску с дендробиумом для восполнения влаги в коже. Потому что сейчас наши э, поры находятся в раскрытом состоянии, обязательно необходимо придать восполнение лайк.